И снова здравствуйте, мои милые маленькие друзья! Сегодня поговорим с вами о такой популярной нынче теме, как поиск денег в бодиграфии. Ну то есть деньги-то были популярны всегда, да, но теперь вот и в бодиграфии ищут. И в самые разные места смотрят, то есть в контур эго подопытного, там, что у него там определено или открыто, в инказонный крест, в последние жемчужины хологенетического профиля и так далее. Но самый простой постулат, Гласит, где в вашем бодиграфе тройки, то есть буквально те ворота, где после точечки 3, это места, за которые вам будут платить. И от этого пошли разнообразные мифы, вроде того, что тройка притягивает деньги и прочая мистика. На деле все куда проще и прозаичнее. Вам в принципе любой сколь бы успешный бизнесмен подтвердит, что хороший бизнес это не какая-то абстрактная идея, не попадание там, в цель с первого раза. Да? Хороший бизнес базируется на тестировании, на том, чтобы не бояться ошибаться. То есть ты пробуешь, ошибаешь, снова пробуешь, там тестируешь, делаешь выводы, снова пробуешь и таким образом на какой-то итерации приходишь к результату. А если мы вспомним, что такое третья линия в дизайне человека, то увидим, что она вот именно это самый и есть. То есть, метод проб и ошибок, и посредством него определение того, что работает, а что не работает. Поэтому тройка – это бизнес, как он есть. Да? но это не значит, что она является каким-то магнитом для денег, да, там нет легкости, нет какой-то халявы, скорее это старатель, который перекапывает груды породы ради крупит золота. Но именно у третьей линии, как правило, достаточно какой-то выносливости упорства, там запаса прочности, то есть чувство юмора зачастую, чтобы дойти до результата, да, не сдаться. И найти, наконец, вот свою золотую жилу, там, свой, свою схему рабочую схему получения дохода и тому подобное. Вот, поэтому ищите тройки у себя в бодиграфе, конечно, пошите в этих областях, но не надейтесь, что будет легко.